Можем ли мы профилактировать это заболевание, а у кого мы должны в первую очередь выяснять, есть ли диабет или нет. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, в этом видео я постараюсь размечать наиболее популярные мифы по сахарному диабету второго типа. Я рекомендую вам досмотреть этот ролик до конца, чтобы не пропустить самое важное. Вы, возможно, уже сейчас решили переключить наше видео. Поскольку о данном заболевании мы слышим каждый день с разных каналов, газеты, публикации, врачи говорят, родственники говорят. Давайте попытаемся развеять те мифы, которые есть вокруг этого заболевания. Если человек с ожирением или с избыточным весом, у него диабет. Это не так. На сегодняшний день накоплены данные о том, что да, действительно, избыток жировой массы является фактором риска развития диабета, но мы встречаем и большое количество людей, у которых нет избыточного веса, но есть сахарный диабет. Сразу оговорюсь, что под сахарным диабетом подразумевается хроническое повышение уровня сахара крови, обусловленное теми или иными поломками в нашем организме. Второй миф – если у родственников не было диабета, то у тебя его тоже не появится. И это миф. поскольку Самым крупнейшим, самым сильным фактором риска развития сахарного диабета второго типа является наследственность. Мы не говорим э, о стопроцентной реализации этой наследственности у потомков, но мы говорим о том, что их риск очень высок, особенно если потомки имеют избыточный вес. Скорее всего, здесь вероятность развития сахарного диабета второго типа приближается к 100%. Можем ли мы профилактировать это заболевание? Наследственность мы с вами поменять не можем, мы дети своих родителей, но мы можем поменять, как это не звучит банально, нашу с вами жизнь в плане приверженности к здоровому образу жизни, который подразумевает не только рациональные правила питания, это не значит голод, но и физическую активность. Это не значит, что мы должны стать с вами профессиональными спортсменами. То есть да, мы можем остановить эпидемию сахарного диабета, который шагает по планете. Сейчас я бы хотела сделать акцент на том, а у кого мы должны в первую очередь выяснять, есть ли диабет или нет. Конечно важно знать симптомы сахарного диабета. Сейчас, с учетом развития технологий, с учетом развития лабораторной диагностики, ее широтой распространения, мы часто встречаем пациентов с диабетом, не имеющих симптомов. Но я сразу скажу, что основные симптомы, связанные с высоким уровнем сахара, это постоянная жажда, обильное питье, обильное мочеиспускание, частые рецидивы хронических инфекций, например, циститы баланиты, то есть воспаление мочеводящих путей. Снижение веса, возможно, это и обрадует пациента, но это снижение веса абсолютно нездоровое и не физиологичное, Выраженная слабость, сонливость. Все в купе показывает нам о том, что, скорее всего, у пациента сахарный диабет. Но есть пациенты, у которых которых нет симптомов и которые не знают о своем заболевании. И мы должны помнить об этих группах риска, у кого мы должны уже проводить диагностику. В первую очередь это все люди старше 45 лет. Как только вам исполняется 45 лет, все, вы в группе риска. То есть сам возраст, который мы с вами не поменяем, требует диагностики наличия диабета. Вне зависимости от возраста, при избытке веса есть такой расчетный показатель индекс массы тела, килограмм деленный на метр квадратный роста, при его значении 25 и выше, повторюсь, вне зависимости от возраста и при наличии одного из последующих перечисленных мной факторов, потребует диагностики этого заболевания. То есть, если у вас индекс массы тела больше либо равен 25 килограмм на метр квадратный и у вас есть а, родственники с сахарным диабетом второго типа, или у вас есть артериальная гипертензия, или у вас есть повышенный уровень холестерина, или вы а, женщина, девушка, у которой был диагностирован диабет во время беременности. Это особый вид диабета. После беременности он, как правило, исчезает. Либо у вас есть а, некоторые гинекологические заболевания которые сопровождаются высоким уровнем сахара. Все эти люди потребуют диагностики. Какова же диагностика этого заболевания? Открыв м -м, Google, вы можете увидеть, что нужно сдать огромное количество гормонов и анализов. И это очередной миф. Все достаточно просто. Есть три теста. Это глюкоза венозной крови натощак. Это глюкозотолерантный тест, который делается в лаборатории. Вы приходите, сдаете кровь из вены, вам дают выпить сладкий раствор стандартизированный, и через два часа у вас опять берут кровь из вены после этой нагрузки. И третий тест – это гликированный гемоглобин, означающий засахаренный гемоглобин. Чем выше уровень сахара в крови, тем больше процент гемоглобина у нас с вами засахаривается. Можно провести все три этих теста. Можно выбрать один, это опять же зависит от данной конкретной ситуации. Если тест показывает наличие сахарного диабета, то это уже нас потребует большого плана наблюдения и большого плана по изменению вашего образа жизни, потому что это идет красной строкой через всю жизнь человека с сахарным диабетом, и назначения лекарственных препаратов. Сейчас тактика назначения лекарственных препаратов сдвигается в более раннюю фазу, то есть э, практически сразу в большинстве случаев мы назначаем таблетированные препараты или инъекционные. В нашей клинике накоплен большой опыт работы с пациентами с сахарным диабетом, как первого, так и второго типа, с диабетом, который возникает во время беременности. У нас есть большая команда специалистов, не только эндокринологов, которые помогают нам в ведении пациентов с хронически повышенным уровнем сахара крови. Поэтому если вы столкнулись с такой проблемой или у вас есть вопросы по диагностике этого заболевания, вы можете обратиться в нашу клинику. Чтобы записаться на консультацию, нажмите на ссылку под нашим видео.